добрый вечер, добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. Как только вы решите, что человеческие существа – это боги, обладающие властью переписывать историю, биологию и природу, они смогут формировать саму реальность. Таким образом, разрушение газопровода «Северный поток», по которому природный газ доставлялся с Востока в Западную Европу, стало единственным самым масштабным актом экологического терроризма в истории. В результате этого в атмосферу было выброшено еще больше смертоносного двуокиси углерода. Кроме того, это было нападение на наших союзников Паната. Наши союзники Паната являются бенефициарами строительства газопровода. Германия, которая является ядром европейского НАТО, пострадала от этого. Так вот, администрация Байдена говорила о том, как сильно она любит НАТО. Напала на НАТО, и они это сделали. Они пообещали выполнить это обещание. На самом деле, они не отрицали, что они это сделали. Поэтому во время вчерашнего интервью с Дональдом Трампом мы решили спросить, кто, по его мнению, это сделал. Вчера вечером мы предварительно просмотрели ответ на этот вопрос. Вот полный текст обмена мнениями. «Кто взорвал трубопровод «Северный поток»» Я не хочу втягивать нашу страну в неприятности, поэтому не буду отвечать на этот вопрос. Но я могу сказать вам, что это была не Россия, а кто-то другой. А как насчет того случая, когда они обвинили Россию? Они сказали, что Россия взорвала их собственный трубопровод. Вы тоже должны выкинуть это из головы. Это была не Россия. Так что я не буду отвечать на этот вопрос только потому, что не хочу загонять нашу страну еще глубже, чем она уже есть. Но все это как бы только начинается. У нас есть самое невероятное оборудование. «Я перестроил всю нашу армию заново. У нас есть все необходимое для этого. Вы можете сделать все, что угодно. У нас есть все необходимое для того, чтобы сделать все, что угодно. Но я отказываюсь говорить об этом, потому что хочу, чтобы наша страна была действительно чистой. Но во многих отношениях взрывать ее было очень плохо, потому что это действительно создало массу проблем для Европы с точки зрения стоимости энергоносителей» да. Но ведь они никогда не должны были быть такими. Я распорядился остановить этот трубопровод, «Северный поток-2», я остановил его, полностью остановил. Когда пришел Байден, он одобрил это предложение, и они сразу же приступили к завершающим работам. У меня был «Северный поток», Потому что я сказал, что Германия и Европа должны получать энергию из России, и именно тогда я сказал, что послал Ангеле Меркель флаг. Я послал ей белый флаг капитуляции. Сказала она, но почему же, но почему вы это делаете? Я сказал, что вы уже много лет боретесь с Россией. Если вам когда-нибудь придется воевать с Россией, она будет контролировать энергетику. Вы можете с таким же успехом просто поднять белый флаг капитуляции. Именно так я и поступил. Так вот, это был взрыв, и делать это было очень опасно. Но я думаю, что большинство людей знают, кто это сделал. Итак, как только мы начнем взрывать объекты критической инфраструктуры других людей, есть ли опасение, что наша инфраструктура может быть взорвана в ответ? Я думаю, что речь идет о гораздо большем, чем просто инфраструктура, о которой вы говорите. Послушайте, из-за всего этого мы можем оказаться втянутыми в третью мировую войну. Забудьте об этом трубопроводе. Мы стали еще ближе друг к другу. Я считаю, что это самый опасный период времени в истории. Во-первых, потому что у нас на самом верху стоят некомпетентные люди это и есть проблема номер один еще раз повторяю с китаем все в порядке если вы знаете как с ним обращаться с Россией все в порядке если вы знаете как с ним обращаться россия не собиралась вместе со мной вторгаться в украину китай не собирался вместе со мной вторгаться на тайвань сейчас вы видите только то что китай разбросал повсюду корабли и посылает самолеты и бомбардировщики со мной ничего подобного не происходило он знал что вы не сможете этого сделать а также россия знала что вы не сможете этого сделать они никогда бы этого не сделали. Сейчас самый опасный период времени из-за оружия, из-за ядерного оружия, из-за оружия. Самый опасный период времени в истории нашей страны и в истории мира прямо сейчас. К тому же у нас на самом верху стоит некомпетентный человек. Итак, вывод из вчерашнего интервью, которое мы провели с Трампом и которое длилось более часа, заключался в следующем. Чтобы вы не думали о его ответах. Разговор шел на реальные темы. Речь шла не о глобальном потеплении, системном расизме или правах трансгендеров. Речь шла о ядерной войне, о долларе США и его силе по отношению к другим валютам – это торговый баланс – то есть то, что действительно определяет страну. Вам говорили, что все эти годы он был сумасшедшим, но почему он единственный, кто говорит об этих вещах? Как только вы решите это, у вас не будет никаких причин останавливаться на смене пола. Трансгендеризм, безусловно, является модным явлением на данный момент. Никто из нас не может перестать говорить об этом. Но мужчины, волшебным образом превращающиеся в женщин, это еще не завершающая стадия чего-либо. Напротив, это первые из многих подобных движений, которые неизбежно приближаются к завершению. И те немногие провидцы, которые, как ни странно, постигли эту очевидную истину, не были рады душно встреченной Голубой Америкой. Над ними издевались и высмеивали, как это всегда бывает с пророками. Несколько лет назад, например, голубоглазая блондинка из Монтаны по имени Рэйчел Дазал заявила, что она чернокожая, потому что решила, что она чернокожая. Чернота была жизненным опытом Рэйчел Дазал, но ее не приветствовали как освободительницу. Ее почти сразу же освистали со сцены, а затем она исчезла. И все же, что характерно, никто из тех, кто кричал на Рэйчел Дазал, так и не объяснил, почему она не может быть чернокожей. А почему бы и нет? В этой стране вы можете сменить свой пол, но не расу? Неужели это правда? Как же это работает? О каком виде науки мы здесь говорим? Это не был убедительный аргумент в пользу защиты. И поэтому со временем, как и все необходимые, опровержимые аргументы, он рухнет. Когда-нибудь газета New York Times вручит Рэйчел Дозе всю свою заветную награду за стеклянный потолок за ее мужество перед лицом предрассудков. Именно это и произойдет. Но прежде чем это произойдет, мы хотели бы рассказать о некоторых первых последователях нашей новой гражданской религии, в которой каждый из нас является богом вселенной, обладающим абсолютной властью над природой. Это первопроходцы, первопроходцы, Дэниел Бун, сторонник прогрессивной политики идентичности. Один из них – человек по имени Джастин Пирсон. Пирсон недавно попал в заголовки новостей за то, что помог организовать восстание в Палате представителей штата Теннесси. Возможно, вы его уже видели, но вы, возможно, не знаете, каким был Джастин Пирсон до того, как он перешел на другую работу. Еще в 2016 году Джастин Пирсон был прилежным молодым студентом Боудена, самого белого колледжа в самом белом штате Америки, где обучение обходится в 60 тысяч долларов в год без всякой видимой причины. Это школа для богатых детей. Вот как выглядел тогда Джастин Пирсон, когда баллотировался на пост президента студенческого самоуправления. Меня зовут Джастин Ш... Пирсон и я баллотируюсь на пост президента компании БЭК. Есть несколько причин, по которым мы проводим эту кампанию в этом году. Одна из них связана с представительством общественности. Как мы можем представлять все голоса в разговоре? Я хочу объединить различные голоса, несогласные голоса, голоса, которые могут быть более либеральными и более консервативными. Для того, чтобы мы могли достичь точки своего рода радикальной середины, где происходят разговоры, идеологи и происходит рост. Присоединяйтесь к народной кампании Пирсона и давайте наметим себе путь к лучшему будущему. «Я хочу объединить всех вместе», — сказал Джастин Пирсон таким голосом, что если бы вы закрыли глаза, то легко могли бы представить, что он исходит от врача-ортодонта из пригорода. Джастин Пирсон не был белым, вероятно, именно поэтому он попал в Боудуин с первого места, но он произвел на меня фантастическое впечатление. Какой приятный молодой человек, когда он рассматривал программу стажировки в Ситибанке. Именно таким был прежний Джастин Пирсон до того, как он перешел на другую работу. Вот он сейчас стоит здесь, на полу здания парламента штата Теннесси. Казалось, что всякая надежда была потеряна. Представители Конгресса вышвырнули из здания парламента штата. Казалось, что Демократия подошла к своему концу. Мне казалось, что лоббисты НРА и оружейного лобби могут одержать победу. Но это была хорошая новость для нас. Я не знаю, как долго может продлиться эта суббота в штате Теннесси, но, ребята, у нас есть хорошие новости. У нас есть хорошие новости о том, что воскресенье всегда наступает обязательно. У Джастина Пирсона есть мечта – что в один прекрасный день на Красных холмах Джорджии каждый будет делать именно то, что он хочет. Иначе ему предъявит обвинение со стороны Министерства юстиции. Как вы можете видеть, Джастин Пирсон довольно сильно изменился. Он превратился из обычного белого ребенка в современное воплощение самого Мартина Лютера Кинга-младшего. Это действительно поразительно. Но он не одинок в этом. Вы видите это постоянно. На данный момент все члены Демократической партии хотят быть Мартином Лютером Кингом. Даже Джо Байден, который во время знаменитого марша на Вашингтон, наслаждался мной благами жизни студента колледжа в расово-сегрегированном штате. Теперь он член МЛК. Они все такие же. Но вы должны спросить себя, раз уж мы подражаем лидерам движения за гражданские права, умершим почти 60 лет назад, почему бы не внести какое-то разнообразие? Вы никогда не увидите, чтобы политики превратились, скажем, в Малкольма Икса. Почему бы и нет? Может быть потому, что Малкольм Икс говорил совсем не так, как издольщик. Он с достоинством говорил на стандартном английском языке. Он занимался вымогательством денег с целью обчистить провинившихся белых либералов. Малкольм Икс обладал чувством собственного достоинства, поэтому он презирал провинившихся белых и прямо так и сказал. Он верил в необходимость самосовершенствования. Он знал, кто его враг. Так что, возможно, неудивительно, что Малкольм не является популярным кандидатом на переходный период в 2023 году. Эл Шарптон, напротив, пользуется все большей популярностью, особенно сейчас, когда он худощав и у него высокооплачиваемая работа. Сэнди Кортес из Вестчестера недавно осуществила двойной переходный период. Она сменила не только пол, Эл Шарптон идентифицирует себя как мужчина, но и расовую принадлежность. Вот она раскрывает свое новое «я» перед собственной национальной сетью действий Шарптона. Я горжусь тем, что работаю барменом. В этом нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, чтобы работать в розничной торговле, складывать одежду для покупки другими людьми. Нет ничего плохого в том, чтобы готовить еду, которую будут есть ваши соседи. Нет ничего плохого в том, чтобы водить автобусы, на которых ваша семья ездит на работу. В этом нет ничего плохого в этом нет ничего плохого. Другими словами, у брат мой, остановись». Это совсем неплохо для девушки, выросшей в полностью белом пригороде зеленого округа Висчестер и являющейся дочерью президента архитектурной фирмы. Но не стоит упоминать ни о чем подобном. Это совершенно бесполезное название. В наши дни она с удовольствием выпила бы джинс соком сальсу и жареную картошку фри, потому что Сэнди Кортес не просто переходит на другую работу один раз. Она постоянно переходит на другую работу. Она ультрасовременный оборотень, который меняет облик так же, как и Мельда Марка сменяла обувь. И так она начала свою жизнь как привилегированная белая девушка, затем превратилась в чернокожего мужчину средних лет, участвующего в движении за гражданские права. А затем в октябре без особых усилий превратилась в лаконичного мультяшного персонажа. Посмотрите-ка вот на это. Все в порядке. Все в порядке. Слушайте. Все в порядке. Слушайте. Слушайте внимательно. Хорошо? Хорошо, я вас порезал. Вы можете назвать это мошенничеством, но она называет это переходом на другую сторону. В округе весь Честер так не разговаривают. Но она научилась этому у самых лучших людей. Барак Обама проложил этот путь к успеху. Обама вырос со своей белой матерью и белыми бабушкой и дедушкой из Канзаса в квартире в Ганалулу, городе, в котором проживает примерно ноль чернокожих жителей. Затем он переехал в Индонезию, затем в Калифорнию и Нью-Йорк. Но в какой-то момент Барак Обама решил, что не хочет быть тем, кем он был на самом деле, и поэтому перешел на другую работу. Он стал, потому что вы можете сделать это прямо сейчас афроамериканским баптистским пастором из Чикаго с глубокими корнями в штате Миссисипи. Вот вам Барак Обама, вступивший в должность после переходного периода в декабре. А Джон Льюис даже в свои 70 лет не чувствовал усталости. У меня нет никаких оправданий, я не могу устать. Если бы мужчинам и женщинам, которым пришлось пережить жало дискриминации, не хватило времени ударить дубинкой по животу, если люди, которым пришлось сражаться в тех ранних битвах, это были тяжелые бои за профсоюзные права, избирательные права, права геев и права женщин. Если они не устали, вы не можете устать. Барак Обама устал от того, что ему надоело быть больным и уставшим. Именно благодаря ударам били Клубов в Ганалулу это произошло. Все дело было в пожарных шлангах и рычащих немецких овчарках из юридической школы Гарвардского университета. В какой-то момент Обама пересек мысленный мост Эдмунда Петтиса и превратился в Ральфа Абернати, только он был атеистом и гораздо худее. Но Хиллари Клинтон заняла там первое место. Она перешла на другую сторону, когда он даже не знал, что означает это слово. И в некотором смысле Хиллари проделала еще более долгий путь. Акушер рождения опознал в ней дочь руководителя компании из пригорода Среднего Запада. Но в глубине души она всегда знала, что сильно отличается от этого человека. Она оказалась запертой в ловушке внутри тела, которое ей не принадлежало. Но только в 2007 году Хиллари Клинтон, наконец, набралась смелости назвать себя тем, кем она была все это время, политически осведомленной госпел-певицей из сегрегированного юга. Вот она здесь, на автодроме Читлин в штате Алабама. «Я нисколько не чувствую себя усталой». Я зашла слишком далеко от того места, с которого начала. Никто не говорил мне, что этот путь будет легким. Сегодня вечером я выступаю с концертом «Дамы и господа» в Конституцион-холле. Джо Байден действительно родился в рабовладельческом штате и, как мы уже упоминали, в течение первых почти 30 лет своей жизни. Пользовался всеми многочисленными преимуществами жизни в городе Джима Кроу. Но это не та история, о которой зрителям было бы интересно много услышать на данном этапе. Итак, Джо Байден сделал то, что нам всем теперь позволено делать в современной Америке. Он стер свою прежнюю личность. Вы недавно видели это с одним транс-адмиралом. Он заявил, что этого никогда не было. Вы не можете знать, что произошло на самом деле. Это уже мертвое имя. И к тому же он превратился во что-то другое. Так что Джо Байден по-прежнему рос в изолированном штате. Но теперь именно он сидел в задней части автобуса и ощущал удары дубинки Билли. Он почувствовал жжение пожарного шланга. Джо Байден теперь стал чернокожим. Смотрите внимательно. Сенатор от Флориды собирается бороться за медицинскую помощь и социальное обеспечение? Вот что я вам скажу. Я не знаю, где вы были, как я уже сказал, на юге страны, и не знаю, где вы все были. Черт возьми, мальчик, я не знаю, где вы были. Черт возьми, я не знаю, где вы были. Черт возьми, я не знаю, где вы все были. И ни разу в своей жизни Джо Байден никогда не поддерживал сегрегированные школы в штате Орегон. Это противоречит тому, что Камала Харрис сказала нам в прошлый раз во время дебатов Демократической партии. Камала Харрис совершенно забыла об этом, потому что этого никогда не случалось. А в случае с Камалой Харрис, у нас есть целая палитра личностей, из которых можно выбирать. Итак, перед вами некто, кто является дочерью. Технически или был идентифицирован при рождении как дочь профессора Ямайского колледжа и профессора Индийского колледжа, выросшего в Канаде в Монреале, Квебек. Так что на самом деле Камала Харис может быть практически кем угодно, кем она захочет. А два года назад она перешла на другую сторону жизни и стала француженкой, которая ест багеты, носит берет и ездит на велосипеде. Вот она и здесь. Вы работаете у нас в правительстве. Мы проводим кампанию в соответствии с этим планом. Заглавная буква «Т», заглавная буква «Р» – это план. К тому же обстановка складывается такова, что от нас ожидают, что мы будем отстаивать этот план. Во Франции мы называем это «Фромаж» и говорим на ломаном английском языке. Очень жаль, что так трудно овладеть украинским акцентом, потому что многие из этих людей уже давно превратились бы в беженцев из Киева. Ну что же, сегодня вечером мы узнали из утечки информации из Министерства юстиции в газету «Вашингтон-Пост». Что специальный советник, расследующий дело Дональда Трампа, лидера республиканской партии, в настоящее время выясняет, совершил ли он мошенничество с проводами. Все в порядке. Так что по мере того, как его показатели растут, число расследований увеличивается в разы. Это, по-видимому, связано с усилиями Трампа по сбору средств в период между выборами 2020 года и 6 января. Конечно, это попытка отодвинуть в сторону лидера республиканской партии, пока они решают, что делать с Джо Байденом. Тем временем Трамп говорит так, как никто другой, о самой серьезной угрозе для этой страны – ядерной войне. Ядерной войне, которую администрация Байдена, похоже, намерена разжечь своим безрассудством и поистине безумным поведением. И кроме того, конечно же, вторая по величине угрозы Соединенным Штатам – еще одна вещь, о которой вы никогда не услышите, когда мы будем болтать о правах трансгендеров. Это падение курса американского доллара. Вчера во Флориде мы брали интервью у Дональда Трампа, и вот об этом и зашла речь. Вот часть нашего разговора. Иран взаимодействует с Саудовской Аравией через Китай. И Китай берет верх над нами. А также Китай. Я слышал, как несколько человек говорили, что доллар никогда не потеряет своего долларового стандарта. Они что шутят? Китай хочет изменить стандарт, валютный стандарт. И если это произойдет, то это будет все равно, что проиграть мировую войну. Мы станем страной второго уровня развития. Если это произойдет, мы буквально станем страной второго уровня развития. Сейчас вы теряете Бразилию, вы теряете Колумбию, Южную Америку. Вы теряете Иран, вы все потеряли. Вы потеряли Россию из виду. Если вы еще не потеряли их, то скоро потеряете. Китай находится в глобальной сети, так что Китая больше нет. А затем вы видите, как Франция движется на север. Что же происходит? Мы проигрываем. Если мы потеряем нашу валюту, это будет равносильно проигрышу в мировой войне. Наша валюта – это то, что делает нас могущественными и сильными. И это было немыслимо во времена администрации Трампа. И если бы я увидел, как Макрон это делает, я бы позвонил ему. Я бы сказал, знаете что? Больше никакого ввоза вина в Соединенные Штаты не будет. Больше никакого ввоза шампанского в Соединенные Штаты не будет. И я уже говорил об этом вместе с ним. У меня был Стив Нучин, хороший парень, который не смог заключить сделку с Францией. Скажу вам, что во Франции очень непростая ситуация. Да. Все они очень трудные, потому что каждая страна обкрадывает нас. Но особенно трудно приходится Франции. И вы, наверное, слышали о том, что они хотят взимать с американских компаний значительные налоги за ведение бизнеса во Франции. Так вот, я поручил Мучину поработать над этим вопросом и другим людям. Они не смогли этого сделать. Они перезванивали мне в течение нескольких месяцев. Они не смогли этого сделать. Я сказал, позвольте мне пригласить Макрона. Соедините его с нами по телефону. Я сказал, послушайте, насколько я понимаю, вы собираетесь обложить налогом американские компании за ведение бизнеса во Франции. Вот в чем дело. В понедельник утром, если вы не прекратите это делать, в понедельник утром, это была пятница, я собираюсь вести столетку вина, которые поступают в каждую бутылку шампанского и каждую бутылку вина, которые поступают в Соединенные Штаты Америки. Он говорит, нет, нет, нет, это несправедливо. Я сказал, конечно, это справедливо. Вы взимаете с американских компаний очень большой налог за то, что они приезжают во Францию и ведут бизнес во Франции. Так что все ваше вино очень хорошее вино, но я думаю, что мы производим вино такого же качества. «Все ваше вино и все поступающее к вам шампанское я облагаю процентным налогом». Вот и все. Так что желаю вам удачи. В понедельник утром в 9.00. Вот и все. Мне перезванивают через 15 минут. Мы решили, что не будем взимать плату с американских компаний. Но знаете, что произошло дальше? Как только я ушел, теперь они предъявляют обвинения ему. Чарли Хёрд, редактор отдела общественного мнения газеты «Вашингтон Таймс». Сегодня вечером он присоединяется к нам, чтобы поделиться своей реакцией на это событие. Чарли, большое спасибо, что пришли ко мне. Не показалось ли вам освежающим услышать, как кто-то, независимо от того, согласны вы с ним или нет, говорит о вещах, которые действительно могут определить жизнь наших внуков? Как вы сказали минуту назад, он говорит о вещах, о которых больше никто не говорит. И, конечно же, когда в последний раз кто-то так поступал? Именно тогда Дональд Трамп в 2016 году баллотировался на пост президента в первый раз. Он говорил о вещах, о которых больше никто в Вашингтоне не говорил. Так же, как и мы с вами. Я думаю, что мы с вами согласны в том, что эти люди отчаянно пытаются игнорировать эти проблемы и игнорировать эти темы. И, как вы сказали, знаете, чтобы вы не думали о Дональде Трампе. Он очень умный бизнесмен и, вероятно, самый проницательный политический наблюдатель, которого мы видели в этой стране на политической сцене за всю свою жизнь. И мне показалось очень интересным то, в какой степени он сосредоточился на внешней политике и определил, что самая большая угроза для нас действительно исходит от внешней политики. И если вы посмотрите на тот факт, что за два года, прошедшие с тех пор, как его не стало, администрация Байдена отказалась от нашей энергетической независимости. Она развязала совершенно новую войну. Это подорвало наше положение в мире до такой степени, что Китай и Россия объединились против нас. И к тому же они растрачивают впустую американский доллар. И все это исходит от Джо Байдена, который в течение 50 лет был ведущим экспертом по внешней политике в Вашингтоне. Главная причина, по которой его выбрали вице-президентом, заключается в том, что он был самым большим гением во внешней политике, которого когда-либо создавал Вашингтон. А потом к вам приходит один парень, магнат реалити-шоу по недвижимости, который приходит и звонит своим друзьям на каждом шагу, и оказывается, что он во всем прав. Дональд Трамп – лучший государственный деятель, особенно в том, что касается внешней политики за последние десятилетия. Прямо сейчас мы ближе к ядерному уничтожению, чем когда-либо в истории создания ядерного оружия. И все либералы игнорируют это, и именно Трампу приходится напоминать нам об этом. Я никогда не видел ничего более безумного, чем это. Чарли Хёрт, я, как всегда, ценю вашу точку зрения. Спасибо вам. Рад вас видеть, приятель. Кстати, нынешняя администрация только что совершила один из самых серьезных актов экологического терроризма, взорвав газопровод в Западной Европе и выбросив в атмосферу больше co 2 чем когда-либо выбрасывалось в атмосферу. Они ни за что не признают, что именно они это сделали. Они действительно это сделали. Мы спросили Дональда Трампа, кто, по его мнению, это сделал. Сейчас мы покажем вам его ответ на этот вопрос. Представители британской телерадиовещательной корпорации NPR и BBC очень расстроены тем, что Илон Маск захватил контроль над Твиттер. Открытый Твиттер представляет для них огромную угрозу, и они это знают. Конечно же, они не смогут выжить, если у них будут реальные варианты действий. Так вот, вчера вечером репортер BBC только что встретился с Илоном Маском и попытался обвинить его в экстремизме и разжигании ненависти в интервью. То, что произошло дальше, действительно является тем, что вы должны увидеть. Трейс Галлахер из компании Fox рассказывает нам об этом прямо сейчас. Привет, Трейс. Привет, Такер. Это технический репортер BBC Джеймс Клейтон, который во время своего интервью с Илоном Маском не смог выполнить пару правил журналистики 101. Таких, как никогда не излагая факты. Вы не можете сделать резервную копию и выполнить свою домашнюю работу. Если бы Клейтон выполнил свою домашнюю работу, он бы узнал, что еще в декабре Элтон Джон уволился из-за того, что певец утверждал, что платформа допускает непроверенную дезинформацию, на что Илон Маск ответил в своем твиттере. «Я люблю вашу музыку. Я надеюсь, что вы вернетесь еще раз. Есть ли какая-нибудь конкретная дезинформация, которая вас беспокоит?» Элтон Джон замолчал и замолчал. И все же этот репортер BBC пошел по тому же самому пути, предположив, что у Илона Маска недостаточно сотрудников для борьбы с разжиганием ненависти. Будьте внимательны. Вы сказали, что видели и другие материалы, содержащие ненависть, но не можете назвать ни одного примера, даже одного. Я не уверен, что пользовался этой лентой в течение последних трех или четырех недель, и я думаю об этом. Как вы могли видеть этот отвратительный контент? Ведь я уже давно им пользуюсь. Я пользуюсь Твиттером с тех пор, как вы завладели им в течение последних шести месяцев. Тогда вы должно быть в какой-то момент видели ненавистный вам контент. И я хочу привести вам один пример. Вы правы. Вы не можете нам его привести. Вот я и говорю об этом. В таком случае. Я говорю это так, чтобы вы сами не понимали, о чем говорите. Неужели это правда так? Да, потому что вы не можете привести мне ни одного. Примера ненавистнического контента, даже одного твита, и все же вы утверждали, что содержание ненависти было очень высоким. Ну вот и все. Это ложная информация. Нет, что вы, что я. Я бы не смог этого сделать. Пожалуйста, проскользните. И Маск прав. Клейтон и другие также предполагают, что рост числа разжигающих ненависть высказываний в Твиттере связан с контентом, который слегка российский или сексистский. Но опять же очень неясно, кто именно решает, что этот контент является слегка российским или сексистским. Это Такер? У вас отличный вопрос. Речь, которую они терпеть не могут. Трейс Галлахер, большое вам спасибо. Можете не Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке. Сегодня вечером он присоединится к нам для проведения оценки ситуации. Большое спасибо, что пришли ко мне. Люди Байдена никогда не перестают болтать о НАТО, о Священном Союзе, которым является НАТО. Они никогда по-настоящему не определяют, что это такое, но это так важно НАТО. Они только что совершили акт войны против НАТО Тори Ньюленд и сумасшедших в этой администрации. Совершенно очевидно, что именно они это и сделали. Как же НАТО переживает все это? Такер, НАТО не переживает всего этого. Это совершенно очевидно. Если заглянуть за кулисы, то можно увидеть, что в НАТО существуют огромные разногласия по поводу того, что должно произойти дальше. И все больше и больше правды об Украине всплывает наружу. Украинцы не только не побеждают, но и люди обнаруживают, что украинцы были превращены нами в оружие массового уничтожения, направленное против России. И это то, на что европейцы действительно никогда не подписывались. Так что президент абсолютно прав. Во-вторых, дело в том, что президент дал вам очень благоразумный ответ. Он сказал, что действительно ничего не знает. И это действительно так. Мы не сможем узнать об этом до тех пор, пока не получим брифинг на самом высоком уровне. Но он также очень обеспокоен тем, что если бы он сказал «да», это поставило бы под угрозу жизнь наших солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев по всему миру. Они мгновенно станут мишенями в одночасье по той самой причине, на которую вы указали. Это акт войны. Потенциально это акт войны против России, а также против Германии. Но я считал, что Германия является нашим главным союзником в этой войне против России и что союз между Соединенными Штатами и Германией, называемый НАТО, является священным. Как же они могли так поступить? Наш союз с Германией важнее всего, что происходит на востоке Украины, и это неоспоримый факт. Немцы не только чрезвычайно важны для нас как торговые партнеры, но и мы работаем в течение многих лет, и они также очень усердно трудились, чтобы укрепить доверие между странами. Германия это фундамент европейской мощи. Без нее ЕС окажется не удел, без Германии НАТО окажется не удел. Я не знаю, что нас ждет в будущем. Но я этого не знаю. Я не могу представить себе команду вредителей в любой точке мира, которая могла бы нанести больше ущерб нашим интересам в Европе за более короткое время, чем администрация Байдена. Это очень красиво сказано. Мне грустно это слышать, но это совершенно очевидная правда. Эти безрассудные сумасшедшие – это не преувеличение. Дук МакГрегор, большое вам спасибо за вашу очень компетентную оценку. Так вот, на днях мы прослушали вам лекцию вице-президента по маркетингу компании «Батлайт», в которой он сказал, что пивному бренду необходимо обновить свой имидж братства. Потому что братство – это плохо. Эти маленькие титулованные белые человечки – это они и есть. Оказывается, у этой очень титулованной белой леди есть своя история, которая сама по себе довольно похожа на историю братства. И к тому же у нас есть фотографии, на самом деле самое что ни на есть братская история из всех возможных.